Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. В этом ролике пойдет речь о водородной сварке. Наверняка многие из вас, кто интересуется темой водорода, темой гремучего газа и темой возможности, либо невозможности сварить, ну как минимум черный металл, используя гремучий газ, это видео для вас. Итак, сварку профильной трубы я буду проводить при помощи газогенератора S400 ACS. Газогенератор уже заправлен и готов к работе. А также нам поможет ювелирная горелка Donmet 206 Ювелир. Насадка сейчас установлена, предназначенная в ювелирном деле для плавки металлов, но она прекрасным образом подходит для, для сварки металлов. Как я уже говорил, в данном случае мы будем сваривать трубу, имеющую толщину стенки 2 мм. Присадочная проволока используется обмедненная, легированная кремнием и марганцем. Итак, приступим к сварке.